Добрый день, дорогие друзья! Рад приветствовать всех вас на канале Сочи ЮДВ. С вами Вячеслав и сегодня я хочу представить вам э, коттеджный поселок вот, под названием Марбелью вот, или Марбелья. Вот. Кто со знанием испанского, пишите в комментариях, как правильно говорить Марбелья или Марбелья. Надеюсь, что у нас есть знатоки испанского языка Так, давайте покажу вам Входную часть Вот такие у нас заездные ворота вот. Пока на данный момент здесь заезд Одни ворота будут И к домам будут потом Свои ворота каждому еще вот. На данном этапе у нас Три дома готовых Все в классическом стиле вот. У каждого свой бассейн территории здесь вот к примеру на этой территории этого дома 6 соток земли все центральные коммуникации сейчас еще идут переговоры по поводу газа так что дома будут еще и с газом вот такие бассейны почти что олимпийские здесь у нас бойлерная чтобы обслуживать бассейн Нет. прошу прощения бойлерная у нас вот здесь здесь у нас бойлерная вот. бассейны все с подогревом с фильтрами, с подсветкой вот. а здесь у нас душ чтобы как раз после бассейна принять душ вот, вот такая у нас прекрасная погода вот. предновогодняя через пару дней уже Новый год а у нас солнышко единственное, что напоминает, что у нас зима как раз вон те заснеженные горы Сейчас я вам покажу с балкончика Дома выполнены вот Еще раз повторюсь в классическом стиле вот. По периметру идет ландшафное озеленение Здесь у нас тоже будет ландшафное озеленение вот. Застройщик удосужился Мимо того, что Коммуникация здесь Не коммуникация Канализация центральная Но перед каждым домом еще свой септик Который будет очищать и в центральную канализацию воду чистую снимать поэтому здесь двойная такая скажем очистка воды вот что очень очень редко обычно либо стоит септик либо лос вот либо просто центрально а здесь такая двойная лос и центральная коммуникация вот сейчас показываю вам территорию придомовую все выполнено в дагестанском камне вот кстати для тех, кто знает, что дагестанский камень он не просто в одном стиле у нас э, дагестанский камень есть разного формата вот. если кто знает отличия можете тоже писать в комментариях вот. буду рад по обсуждать по этому поводу с вами так, сейчас мы будем заходить в дом такая прихожая В доме сделана уже а, предчастовая отделка вот. если видите Все дома стоят а, на фундаменте Получается а, у нас свайный фундамент По 12 свай под каждым домом Хотя здесь ровно нету никакого наклона Но дома все стоят на фундаменте вот. Что делает, более надежными такая вот большая кухня-гостиная здесь у нас прихожая вот. здесь а, бойлерную можно сделать прошу прощения, бойлерную мы здесь сделали. здесь делаем а, гостевой салузел вот. и вот такая большая кухня-гостиная с той стороны мы делаем кухню здесь а, вот, выход у нас получается подбор. Вот. сейчас я не буду выходить потому что здесь сейчас делается как раз Отделочные работы, полировка пола Потом я вам покажу, что это такое вот, ну, Выглядит все очень замечательно, все качественно, очень приятно а В самом поселке, поселок закрытого типа, в самом поселке стоит своя ТП вот, и На каждый дом минимум 15 киловатт вот, света И при желании, если кому нужно больше, можно увеличить Своя ТП идет на 250 кВт. Домов на данный момент, пока только три, Будет еще, по минимуму по меньшей мере меньше, еще три. Вот. И этого будет более чем достаточно. Вот такая получается у нас спальня с видом. Вот. Еще раз повторяюсь. На дворе 30 декабря а у нас светит солнышко вот еще одна комната здесь уже с этой комнаты выход на балкон сейчас как раз мы выйдем на этот балкончик вот он, замечательный балкончик с которого можно наблюдать за детьми можно наблюдать да, горы О, панорама гор посмотрите а вот этот завод не обращайте внимания, это все будет убираться вот, Здесь будет еще два дома вот, Поэтому это на данный момент стекольный зам вот, Но его убирают и будут два дома вот, Тот дом еще у нас вот, в продаже Сделано очень-очень качественно Прям приятно Здесь у нас санузел Это можно сделать маленькую детскую комнату И еще одна спальня В каждой спальне своя цветовая точка Вот такие вот комнаты вот. Дома, повторюсь еще раз, все в классическом стиле вот. Напишите, какие предпочитаете стиль дома вы вот. а, Может быть по вашим предпочтениям вот, а, в комментариях вот. Покажу вам именно в том стиле, ну, если они у нас в Сочи есть, я вам покажу такие дома вот. а, У нас сейчас распространено классический стиль и очень многие кто а, прям хай-тек хай-тек хай-тек если у вас есть предпочтение вот, те же самые барокко вот а, застройщики их не делают, но как отдельные в продаже они также имеются вот, так что если а, интересуют другие стили дома Домов пишите в комментариях. Буду рад для вас найти такой дом, вот, показать, сделать на него видеообзор. Вот, а еще раз здесь я покажу вам, как будут ворота устроены. Вот, ворота у нас будут открываться во внешнюю сторону. Ворота сделают вот, вот эти 40 сантиметров. Будет здесь. И ворота поэтому будут открываться ну, максимум на полтора метра от а, столбов поэтому сильно не выпирает у каждого дома помимо того что въездная группа закрытая еще возле каждого дома также будет а, закрытая территория своим забором вот, покажу второй домик Вот как раз здесь уже доделали полы вот, полировочку наступать не буду я вам просто покажу как это выглядит уже в готовом виде вот. Очень красиво. А в этом доме по а, квадратуре они два одинаково по 218 квадратов. Но здесь а, обыграли еще вот такой а, придомовой территории. Вот. Здесь можно сделать зону отдыха, вот, поставить ротанговую мебель, отдыхать. Можно, я думаю, даже а, поставить те же самые там, мангалы. Вот. И даже в дождь сидеть просто наслаждаться а, погодой. Вот. И при этом вот, делать шашлычки, вот, барбекю, кому что нравится. Вот, вот такая зона, которого нету в том доме. Это тоже застройщик э, решил сделать, ну так скажем, э, как для себя. Вот эта территория, если на том доме мы смотрели там, сзади проход по дому, ну сзади дома, то здесь у нас Вся территория закрыта. И можно также здесь сделать а, летнюю кухню. А, ну, у кого как фантазия. Вот. Можно, кто-то говорит, там детскую сделать. Вот. Но также вот здесь все коммуникации проведены. Также можно здесь под свои нужды что-то сделать. Пожалуйста. Два дополнительных помещения, которых нету в том доме. Если предпочитаете больше улицы, то это как раз соседний дом. Если предпочитаете побольше помещений, то в этом плане этот дом будет идеальным. По планировкам он идентичен тому, также большая кухня-гостиная. Вот. Здесь выход также на террасу. Вот она. Видим, пожалуйста, вот, вот вот, прям с окна на заснеженные горы. Единственное, заснеженные горы напоминают нам, что у нас все-таки зима. Вот, выход также отсюда. Пожалуйста, Есть быстренько бассейн, приготовили что-то, захотели обкупнуться, пожалуйста. Это у нас тех техпомещение. И гостевой саду Ну и давайте все-таки покажу. Второй этаж, где у нас получается спальня. Очень красивая винтовая такая лестница, аккуратно сделана и ну, качественно. Вот, видел дома, где тоже вроде бы винтовая лестница, но сделана, ну так скажем, что а, собственникам продолжать надо доделывать. Вот, здесь очень качественно сделано, ну, вот, здесь вот такие спальни. Ну вот они, вот. представляете, да? просыпаетесь вы да? и Взгляд вот так. На заснеженные горы. А у нас солнышко. <с> вот, балкончик, на котором вы можете выйти. Вот. Сесть кресло. Можно поставить сюда кокон. Я бы вот как раз поставил бы кокон, сидел бы с чашечкой кофе и наблюдал. Вот такие пейзажи. Согласитесь. Очень красиво, голубое небо и заснеженное горы. Вот. Где вы еще такое увидите? Вот. А летом это все зеленое. И голубой бассейн также. С подсветкой, подсветка разного цвета. Вы можете сделать себе подсветку под ваше настроение. Под вот. отапливаемый. Так что и зимой и летом бассейн в вашем распоряжении. Ну, также вот у нас вторая получается спальня, вот она, с видами, и вот она третья. Вот. Здесь даже с учетом того, что у нас опорная стена очень высокая, выше 6 метров, а все равно здесь очень светлая комната, вот. и вот мы сейчас находимся, она очень светлая, стена вообще не мешает. Пожалуйста. Здесь еще, когда все будет зеленое, просто будет великолепно. Все стены зашпаклеваны, отштукатурены. Вот. Ну и вот такую маленькую детскую. И здесь у нас получается сабузел. Вот. Ну и если если нужно, вот нашу жердак, мансарда вот, делайте там свое ну, помещение, где можете хранить э, там, принадлежность там, ск скейтборд если занимаетесь э, горнолыжными видами спорта вот, можете все хранить на мансарде но для этого в принципе в этом доме, что опять же повторюсь при прекрасно, в этом доме есть вот такая территория, помещение где вы можете хранить свой инвентарь. Пожалуйста. Достаточно места для любого инвентаря. Вот. Давайте покажу здесь бассейн также. Вот она вся 6-метровая стена опорная. Видите, вся в дагестанском камне. Вот, все сделано очень шикарно, очень качественно. Нет, стыки прям все четкие. Вот. А, застройщик а, дома, ну, а, скажем так, он делает их длительным периодом, но он делает их как для себя. Вот, а, чтобы, как он говорит, не было стыдно потом перед покупателями. Вот, вот такой у нас бассейн также. Нет. Вода. Только давайте. Прохладненькая, конечно, нырнуть бы я <свят> не хотел. Вот, вот у нас душ, пожалуйста. Вот. И здесь бойлер, фильтр, бойлер. О, здесь все проведено. Вот сами уже, кто будет покупать дом, это доделают вот. Подсветочка вот, по периметру бассейна. Вот, Ландшафтный дизайн будет вот Здесь будет полностью озеленение Сейчас засажено, но так как, сами понимаете Декабрь, декабрь вот, э, И даже не зря на то, что солнышко В тени все-таки бывает Прохладно, если на солнышке мы стоим И нас солнышко прям обогревает И нам тепло вот, Мы стоим прям вот, вот на солнышке Я бы сказал сразу Градусов 15 Но выходя в тень, сразу 10 градусов Теряется И вот здесь у нас застройщик вот. сделал масштабное озеленение вот, посеял зеленый настил но пока так как декабрь он еще не успел прорасти вот. и давайте еще раз по территории тут третий дом я не буду показывать потому что он а, сейчас вроде бы в продаже вот. получается у нас заезд вот такой территория поселка закрыта вот двойные ворота Получается у нас одни ворота здесь И вторые будут у каждого дома Вот это также озеленение Очень-очень вот. такие хорошие пальмы вот. Что не каждый может Похвастаться, что возле дома Свои пальмы вот. Опять же повторюсь, этого завода не будет Здесь будет в таком же стиле, в классическом Еще два дома вот. Поэтому коттеджный поселок Прям будет такой сказать Элитного типа Потому что дома очень качественные. Вот. Сделано прямо на совесть. Здесь же опять вот у нас озеленение. Сейчас вырубили, но это будет вырастать пальмы наши. Вот. В том доме вот уже даже нарядили. Так что вот такие у нас сегодня домики на обзоре. Вот, ребята, если какие-то вопросы, можете в комментариях писать, звонить нашу компанию, все подскажем. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на наш канал, всегда актуальные и свежие новости. Все показываем, так скажем, только качественные и проверенные объекты. Вот. Еще раз повторюсь, меня зовут Вячеслав, рад был с вами увидеться на нашем канале. Вот. Ставьте лайки, пишите комментарии, мы всегда будем вам рады.